всем привет дорогие друзья с вами канал work and life я его ведущий антон Белюк. на связи как всегда из польши из прекрасного города белосток ну и сегодня у нас тема которая будет снова о коронавирусе тема которая звучит когда же польша закроет границы из-за коронавируса и случится ли это вообще знаю что у меня канал в основном о работе за границей но Тему коронавируса я не могу не затрагивать, друзья, в своих видео, так как если Польша действительно закроет свои границы из-за данной болезни, которая уже охватила практически весь мир, что очень вероятно, кстати, что так произойдет. Так вот, если это произойдет, то мой бизнес пострадает очень сильно. Ведь я являюсь специалистом по трудоустройству, имею в Польше свое агентство по трудоустройству. И для агентств по трудоустройству, да и не только для агентства, а очень для многих, закрытие польских границ будет смерти подобно, потому что тогда сюда не смогут ехать заработчане на заработки. Поэтому в этом видео мы разберем, насколько это вероятно, что Польша закроет эти самые границы для граждан Украины, Беларуси, России, да и для всех остальных. И если это произойдет, то когда хотя бы приблизительно? Друзья, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, Значит это видео для вас. Обязательно досмотрите его до конца, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик под этим видео, чтобы не пропускать видеоролики прямые трансляции на моем канале. Также напишите комментарий под ним после его просмотра. Ну а я начинаю. Когда же Польша закроет границы из-за коронавируса? Поехали! Для начала хочу опять же напомнить, что если вы заинтересованы в достойной работе, то с актуальными вакансиями, которые я предоставляю в Польше, вы можете ознакомиться пройдя вот по этой ссылочке. Также по поводу работы пишите мне вот по этим номерам и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы быть в курсе всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Так вот, друзья, для начала опять же хочу напомнить, о коронавирусе вообще в общих чертах что это такое как он изменился от моих последних видеороликах о нем то есть э, эта болезнь эта зараза она мутирует и теперь уже данный коронавирус может жить вне человеческого организма э, вплоть до 7 дней то есть если зараженный где-то дотронулся до перила в аэропорту до ручки дверной до кнопки в лифте и вы через шесть дней там же дотронулись, нажали, взяли рукой, потом почесали свой глаз, например, рукой, то вы, скорее всего, заразитесь коронавирусом. А к слову, человек около 2000 раз в день трогает свое лицо рукой. Вам может показаться невероятная эта цифра, но поверьте, это так, просто мы этого не замечаем, это происходит неосознанно. И, опять же, еще один очень опасный момент – Который связан с этим вирусом, заключается в том, что инкубационный период может составлять теперь вплоть до 24 дней. То есть 24 дня человек, зараженный этим вирусом, может не испытывать никаких симптомов болезни, абсолютно чувствовать себя отлично, но он будет носителем и будет заражать всех вокруг. Вот эти факторы делают данную болезнь, пожалуй, беспрецедентной в новейшей истории человечества. Новая вспышка и главный чаг. Этой болезни сейчас находится в Италии, к слову, я сам там был как раз тогда, когда первые два зараженных были в Италии. Друзья, это удивительно, но я как раз был в городе Парма в то время, и когда они там проезжали. Когда мы уехали, там началась вспышка эпидемии, самая мощнейшая в Европе. И уже, собственно, итальянцы, итальянские туристы разнесли дальше эту эпидемию по Европе и по всему остальному миру. С каждым днем в геометрической прогрессии растет... Число зараженных и умерших от этой болезни. Эта болезнь уже окружила всю Польшу. Пока что официальных случаев заражения в Украине этим вирусом нет. Но это всего лишь дело времени. Ну и вообще моя личная точка зрения, что даже если он в Украине будет, а вполне вероятно и даже скорее всего, что он уже там есть, то об этом там скажут в последнюю очередь. Будут оттягивать до последнего то новость, чтобы не было паники. Потому что паника может стать еще хуже, чем сама болезнь. Недавно было мое видео, и многие из вас знают, что произошло, опять же, недавно в Украине, в городе Новой Санжары, когда потенциально, напомню, зараженных привезли с Китая украинцев туда. То есть потенциально это значит не подтверждено, что они заражены, могут быть заражены люди. Их поселили в карантин в городе Новой Санжары, но перед этим свои же их закидали камнями, чуть не убили вообще, жгли там костры на дорогах, въезжали в колонны с людьми на машинах. И это при всем при том, что люди, даже не было подтверждено, что там есть зараженные. А вы представьте, кто сейчас после этого скажет, если они там есть, если даже выявилось, что они там есть, кто после этого всего скажет правду. Может и скажут, но в самую последнюю очередь, друзья, чтобы не было паники. Суть в том, что насколько вероятен такой сценарий, что Польша закроет свои границы из-за коронавируса, то есть никто не сможет въехать сюда. Если учесть, что по подсчетам ученых, при самых оптимистических раскладах вакцина будет изобретена и войдет в серийное производство минимум через полгода, и учесть темп распространения этого вируса, то можно сделать вывод, что очень-очень вероятно, что уже весной Польша может закрыть свои границы, чтобы обезопасить страну от приезжих э, с коронавирусом. Этого стоит ожидать после того, как коронавирус пойдет распространяться по таким странам, как Беларусь, в первую очередь, и Украина. Ну и всем остальным уже дальше. Когда там будет достаточно большое число зараженных, тогда границы могут закрыться, друзья. Насколько они закроются, это неизвестно. В лучшем случае на полгода, в худшем на год и больше, пока не будет изобретена вакцина. Какой можно сделать вывод из этого всего? Вывод нужно сделать такой, что срочно сваливайте в Польшу. Не, ну тут многие сейчас скажут, что... Вот, да ты там э, тянешь одеяло за то, чтобы люди ехали в Польшу, потому что тебе выгодно, ты их здесь трудоустраиваешь. Друзья, да не обращайтесь ко мне, если вы не верите в чистоту моих намерений, которые я хочу передать вам в этом видеоролике. Мне звонит достаточно людей, даже на звонки не успевают отвечать и едут ко мне на работу. В этом видео я хочу вам от души посоветовать уезжать, если есть возможность, пока не поздно. Почему? Потому что Польша все-таки это европейская страна. Она на многие годы ушла вперед от Украины по развитию той же медицины. И если тут будет вспышка этой болезни, и в Украине будет вспышка этой болезни, то я уверен, что лучше переждать этот период будет в Польше, нежели в Украине. По понятным причинам, потому что здесь больше шансов, что вы не заразитесь, потому что здесь будет более строго соблюдаться карантин, здесь будут э, более лучшие условия в больницах, даже если вы заразитесь, то э, будет более лучший, гораздо более лучший уход за вами и так далее и тому подобное. Здесь думают в первую очередь о людях, может не в первую, но во всяком случае точно не в последнюю, как это в Украине, в той же, либо в Беларуси. Поэтому, если есть возможность, еще раз повторюсь, есть достойная работы, которую могу вам предложить. Опять же, ясное дело, без работы вы тут не проживете. Потому что это будет и нелегально, в принципе. Поэтому, чтобы ехать сюда, должна быть работа. Приезжайте. Кто хочет переехать на Постоянно, поможем интегрироваться, сделать карту по быту и так далее. Еще раз повторюсь, для хейтеров, которые будут писать, да вот, ты пользуешься тяжелым положением, рекламируешь свою фирму. Едьте к другим работодателям, их куча по Польше. Фейсбук, группы о жизни и работе в Польше, Фейсбуке в и соответствующие страницы на вам в помощь. Ищите через других есть, но пока не поздно, пока границы еще открыты, друзья. Здесь у вас будет больше шансов переждать эту болезнь в безопасности, нежели в Беларуси либо в Украине. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, еще раз напомню, поставьте под ним лайк, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик под этим видео, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Поделитесь ссылками на него с друзьями. Проходите по ссылочкам под этим видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу. Зайдя на мой сайт antonbluk.ru. Ссылочки также в описании к видео. Ну а с вами был Антон Блюк, и канал Work and Life. Берегите себя. Ну а я на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.